Коллега, а не проходила ли вам в голову мысленно? А что будет, если SCP-999 запустить к SCP-682? Нет, да я думаю, верхушка нам этого не позволит. Как мы знаем, рептилия испытывает гнев ко всему живому. Так почему бы нам не обуздать его гнев с помощью щекоточного монстра? А ведь действительно, это гениальная идея, коллега. Здравствуйте, многоуважаемый глава ученых. У нас есть одна интересная гипотеза, если которая окажется правдивой, то мы сможем усмирить Объект 682. И как же вы собираетесь это сделать? Мы планируем провести эксперимент, в котором будет применен SCP-999 и его воздействие. Я думаю, эта мысль допустима. Поэтому я даю вам разрешение на проведение данного эксперимента. Уверяю вас, вы не пожалеете. Мой друг, у меня есть несколько минут, лишь несколько минут на разговор с тобой. Это же ты! Да, я единственный твой верный друг. Я пришел к тебе, для того, чтобы помочь. Говори! Да, Тебя хотят убить. Они смогут это сделать. Они имеют новое оружие. Вернее, они догадались о старом. Я пришел тебе помочь. Ближе к делу. Да, Тебе сегодня запустят одного из самых опасных и страшных существ, которое выводит из строя и обезоруживает любого врага. Они уже запускали его к нашим братьям. Эти бесполезные и некудышние объекты. Мне и тебя не братья. Они не могут сделать совершенно ничего. Неважно, он тебя может полностью обезоружить, обездвижить и нанести вред. Впитай его силу, приспособься к его силе и в подходящий момент нанеси удар фонду. Я тебя понял. Они не смогут разоружить. Я их уничтожу всем. В одной из стен, которая находится прямо перед тобой, есть трещина. Ее фонд заделывал после последнего побега одного из объектов. Твоя масса тела и твоя сила сможет помочь тебе пробить эту стенку. Спасибо, друг мой. Я спасу тебя. Не переживай, они практически уничтожили все мои возможные функции. Я остался без единой связи. Меня сейчас питает только... Друг, мерзкие <связь> твари, я вас всех я ненавижу, куски дерьма, твари, мясо, ловишь кость на моих зубах, я вас всех уничтожу. Итак, малыш, слушай внимательно, у меня есть для тебя небольшая задачка. Ты как? Сможешь выполнить ее? <звук> Прекрасно. В общем, нам нужно завести тебя к очень большому ящеру, который очень злой. И нам нужно его как-то развеселить. Ты сможешь сделать это? Я думаю, это да. Но мне нужно перед этим задать тебе несколько вопросов. Давай так. Да, это один... Твой звук, который ты издаешь. А нет, это два звука. Прекрасно. Ты знаешь, что за огромный большой ящер содержится у нас в камере содержания? А ты боишься больших злых ящеров с большими зубами? Серьезно? Блин, его боится почти весь фонд. А ты хочешь защекотать самого вредного и самого злого ящина, а? Отлично. Тогда я думаю, что в принципе мы можем приступать. Только, пожалуйста, ты мне очень нравишься, и ты нравишься всему фонду, честно. Только не дай себя в обиду. Мы очень не хотим, чтобы ты пострадал. Я так понимаю, заводить его придется мне, да? Это что такое? Жалкая попытка, жалкого существа, как и всех в этом фонде, вы не сможете сделать абсолютно ничего. Вы кожаные мишки с мясом, что вы можете сделать мне? Я вас всех уничтожу... Что это? Мне так... Что со мной? Я себя чувствую таким... Таким... Счастливым! Счастливым! Счастливым! Я вас уничтожу, что это? Остановись, остановись, прекрати это, прекрати, уберите это от меня, уберите это от меня, остановить это жалкое существо. Hahahaha! Hahahaha! Help me! Did you hear that? This place seriously gives me the creeps. Let's get this over with quickly. I wonder what will happen after this, man. I don't know. Let's just get this over with. Okay. This place is so fucking crazy. No shit, Sherlock. Holy shit. He's dead. What the fuck? отказал альбалентальный исход событий, ведь он не мог просто так узнать об... Черт возьми, есть одна догадка, черт побери, почему на этой камере нет аудиодорожки, объект 079 был включен за 4 часа до нашего эксперимента, и кажется он что-то явно говорил. Но, что именно, надо будет сразу узнать. После того несчастного случая, некоторые ученые видели, как 682 пошел в сторону камеры содержания 079 -го. Видимо, у них состоялся какой-то разговор. Но какой? Нужно вызвать смотрителя, чтобы он допросил 079-го.